Приветствую, с вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассказать, как привлечь в интернет магазин клиентов дешево, почти бесплатно. Есть простой, достаточно простой, недорогой способ – это статейный маркетинг. Когда вы создаете на, блог, на сайте отдельный раздел блога и публикуйте туда материалы интересные вашим клиентам а далее перелинковывайте эти статьи и в каждой из статей делаете ссылку на аналогичные статьи и делайте предложение каких то ваших товаров либо же ставите скрипт который будет показывать какие релевантны данной тематике статьи продукты могут быть интересны вашим клиентам таким образом вы получаете достаточно большой трафик на... Еще хочу обратить внимание, что на этих статьях не обязательно писать именно о продуктах, надо собрать семантическое ядро и то, что конкретно интересует ваших клиентов, какой тематикой. Допустим, вы продаете стройматериалы, да, но вы можете на блоге рассказывать о способах строительства, о каких-то секретах, о каких-то технологиях, которые позволяют еще лучше сделать, как выбрать мастера, как положить плитку и так далее. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта большепродаж.ру. Удачи вам!